Я отвечу на вопрос, чем отличается вокальный нос от твенга. Очень хороший вопрос. Вокальный нос и твенг, во-первых, это приемы грудного регистра, это их объединяет. Также их объединяет то, что это звук без воздуха и в одном и в другом случае. Но вокальный нос, это грубо говоря, то, как вы говорите обычным голосом. Твенг более назальный и узкий, такой железный звук. Если я вам покажу условно на звуке «и», вокальный нос будет звучать так. и, и, и. Твенг заведу в нос. И, и, и. Вы слышите, как меняется характеристика голоса? И, и Да, меняется и высота ноты, но не обращайте внимания сейчас на это. Обратите внимание на характеристику голоса. На низких нотах крайне сложно сделать твенг. Он все-таки больше к серединке подходит и... Ну, к таким высоким нотам. Надеюсь, ответила на ваш вопрос.